Значит, разработчики сделали их и дропнули первый сезон? В моей памяти первый сезон запомнился внушительным количеством уровней в батлпассе и хардовым рейтинговым боем. И сука не игрой. Не ну серьезно сейчас просто пиздок какой-то происходит. Я играю с iPhone XR на минималках. И у меня телефон греется после 20 минут игры. И в некоторых моментах начинает троить. Я представляю, что происходит у людей на средненьких андроидах. Это все грусть. Я понимаю, что игре нужно зарабатывать деньги, нужно привлекать новых игроков, вовлекать их в игровой процесс. Но, камон, ребята, у вас игра стоит не на Unreal Engine, а вы ее мусором скиновским захламляете и прочей херней. Вопросов нет. Новые механики добавляются в игровой процесс. Пушки, карты, скины. Вроде все то, что должно нас развлечь и заинтересовать. Лично я заинтересован в одном. Чтобы была нормальная оптимизация на сотиках. Я могу дома уже отключить отопление, ведь колдушка позаботится о температуре. Немножко меня понесло, в общем. Здарова, мужские мужчины! Крайне недоволен этой движухой. Лично мне не важно, что там в боевом пропуске и какая на повестке дня тематика. Я уже который сезон жду маленькую, ну или хотя бы крошечную оптимизацию. Но вместо этого ловите киберпанк, мать вашу! Короче, забейте мужики, это я о наболевшем. В боевом пропуске нас Встречает новая штурмовая винтовка с названием, как будто у кого-то в кармане автоматически начал набираться текст. В народе имеет более человеческое название «ФАМАС». В большинстве игр ФАМАС не является каким-то флагманским оружием, но мы же в колдушке, да и к тому же мобильной. Давай уже, наконец, чекнем этого приятеля. Только на мгновение посетим потрясающую группу по колдушечке. В ней только самые свежие новости, в ней же постоянные конкурсы с ивентами. И к тому же, если обратиться вот к этому потрясающему мужику, то можно получить все пишечки по скидке. Так что не забудь после просмотра на материалы сделать let's go по ссылочке в описании. Начнем с того, что ТТХ в описании схожи с ТТХ Миротворца, но играется это все хозяйство по-разному. У ФАМАСа без модулей картина выглядит намного лучше, чем у МК-2, когда его еще не бафнули. То есть тут разрабы работу над ошибками проделали и уже так жестко не встревают. Это хорошо. Стандартный АДС, неплохой, перезарядка пушки быстрая. Отдача сильная, так что мы ее будем урезать. ФАМАС это французский автомат калибра 5.56, имеющий компоновку БУЛЛПАП. БУЛЛПАП это схема компоновки механизмов автоматов при которой спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом неофициальное название ФАМАСа – это клерон ходили слухи что клерон у нас будет с бур стрельбой и наверное хорошо что ее не организовали потому что подавляющее число игроков относится ко всем пушкам со стрельбой очередями прохладно. У Фамаса, исполненного в колдушке, отличная скорострельность. Может даже сложиться впечатление, что это какая-то ППшка. При такой скорострельности, помимо адекватной сборки, следует понимать, как играть с Клероном. На ближних и средних дистанциях он сбривает людей только так. На дальних расстояниях, как и с любой другой штурмовкой, могут появиться вопросы. Спрейить на дальняк можно, но, как мне кажется, это неэффективно. Гораздо лучше тапать по одному точечному выстрелу. Если придерживаться такой техники на дальних расстояниях, то профит не заставит себя долго ждать. Собственно, демонстрирую вам пресет обвесов на Клерон. Из необычного, наверное, только монолитный глушитель, да и задняя рукояточка. Лазер на АДС это уже какой-то must-have. Звук стрельбы, кстати, приятный у Фамаса, но мне захотелось немножко поднять ему дистанцию, да и к тому же не отображаться на карте при стрельбе. Довольно-таки полезная штука, советую. Повторюсь, Клерон хорошо кушает людей на ближние и средней дистанции. Не знаю, как долго он сможет держать такую хорошую форму. Но вот если бы у меня спросили, чтобы ты выбрал... Огнян, миротворец или ФАМАС я скорее всего остановился бы на миротворце. Просто потому, что его можно сделать по маневренне. Но чуть моя задница, что в этом сезоне агрессор будет повсюду. И если бы эти изменения были тогда, когда я делал кино про топ-пушек 13 сезона, то агрессор находился бы на строчечку выше, а то и на две. ФАМАС я бы засунул на второе или третье место. Он неплох, я бы даже сказал хорош. Только вот непонятно, когда я это хорошо закончится. Может быть сезон, может быть два, но в любом случае, мужики, рекомендую к применению данный аппарат. У меня часто брата-братья спрашивают, огня, почему ты не снимаешь Королевскую битву или Алькатрас? Мужики, в классической кбшке немножко другая механика, да и к тому же я больше за динамику. Но бывает э, довольно часто уже, что я с своим товарищем самсамычем залетаю на Алькатрас, где мы куролесим по полной. И вырезки с наших похождений можно найти вот на этом сервисе, который нельзя говорить вслух. Ну, типа там подавляющее большинство пользователей овощи и они могут расстроиться. Короче, чекай описание под фильмом и делай жару. Рандомный комментарий. А за ними топовый. Хочу поблагодарить вот этих замечательных людей за оформленные спонсорки. Спасибо большое за поддержку, мужчины. И я надеюсь на вашу поддержку, брата-братья, в виде зажатого кулака под этим киноматериалом и оставленного сообщения с мнением насчет первого сезона. Понравился он вам, а может быть и нет. Я сдуваю пыль с кассеты и включаю мелодию из прошлых боевиков. К сожалению, я пока что не могу более-менее исполнить новиночки. Надеюсь на ваше понимание, отцы. Так что смотрим и слушаем. Ты тут взялась Ты так не похожа на всех И твой магаз на домах. секс не играют совсем И может этой зимой Кто-то увидит тебя И в рейтинге все Услышат твой лайф Услышат твой лайф Пукачелы летят наверх, на респалах мест больше нет, и мужские пацаны жмут пальцы вверх. Пукачелы не знают, как МВП победы брать, Ведь огнянское братство тут и там. Букачелы летят наверх, На рыспалок мест больше нет, И мужские пацаны жмут пальцы вверх. Букачелы не знают, как МВП победы брать, Ведь огнянское братство тут и царит.